Итак, с вами снова Зайцев Алексей, и мы продолжаем разбирать тему взаимодействия вас и экосистемы НСП. Итак, параллельные ветки. Это люди, которые вам не приносят деньги, но это люди, которые могут быть либо вашими соратниками, либо вашими конкурентами. Итак, часто большинство новичков пытаются забрать себе регион. Они становятся князьями на местах. И пытаются все подмять под себя. Я знаю такие города, где люди в достаточно, на мой взгляд, мелких статусах, что-то типа наших лидеров, менеджеров, не добираясь до директора, редчайший случай, если доберутся, переписывают всех появляющихся ве, все появляющиеся веточки под себя. То есть кто-то нашелся через интернет, пришел, допустим, ну, на какой-то официальный или неофициальный склад, и человеку сказали... ну Опытный переподписант <смех>, умеет э, правильные вещи сказать, да, как я часто с, э, встречался с какими-то приколюхами в, в, в Питере, э, и один из э, значит, директоров центра говорил, у вас э, с другой стороны контракт. Значит, тут контракт не работает, вы, вам надо заполнить новое соглашение. Или, например, а вам вот эти БАДы назначил доктор или нет? Если нет, вот я, например, доктор, я бы вам рекомендовал очень аккуратно относиться, потому что БАДами можно навредить. И вот такими вот правильными фразами человека можно переписать на другой номер. Новичок, он как слепой котенок, он может переподписаться, не понимая смысла этого бизнеса, ну и собственно говоря э стать клиентом для кого-то другого, или для вас, если вы, например, является, являетесь князем в регионе. И, к сожалению, в, э я это встречаю в, абсолютно в разных сетевых компаниях, да, и, хотя я двигаюсь только в НСП, но вот этот момент переподписания веток, он, он есть в разных компаниях. Это как бы внутренняя этика, чем компания больше, тем больше в ней хороших и нехороших людей, ведущих себя корректно и некорректно. Это абсолютно логично. И получается интересный момент, когда слабый человек, не умеющий строить нормально свои, скажем так, свои структуры, да, то есть выводить людей в квалификации лидеров, менеджеров, директоров и выше, когда человек, ну, условно, слабый, он э, старается брать, компенсировать все своими объемами. То есть у человека есть э, свой контракт, может, он еще э, дочки на контракт, там, или сына контракт развивает, и вот так вот несколько контрактов развивает, и вроде бы квалификация какая-то держится. Я считаю, что это не совсем сетевой маркетинг, это такая, знаете, игра в шахматы внутри маркетинг-план на NSP. Это происходит абсолютно в любой компании. И вот не думайте, что э, вот если вы, например, вдруг с этим столкнулись, то это как-то вот исключением везде. Где, вот везде в любой компании некорректность происходит. То есть к этому надо быть просто готовым к тому, что если вы подключите человека, в каком-то городе могут ему сказать, что там как бы вот я лучше, я поддержу вас лучше, я вот тут на месте всегда, если что, проконсультироваться, это бесплатно, бла-бла-бла, 3 рубля и так далее. Ну и скажем так, Грустно лидерам понимать, когда отправляешь человека в тот регион, что в этом городе с этими лидерами я не буду выстраивать отношения в пользу командной работы. А вы знаете, если бы, ну, например, сильного директора-менеджера, директора-консультанта, директора-ассистента направить в регион, где еще нет директоров, он бы мог взаимодействовать с этой веткой помочь своему небольшому лидеру вырасти и параллельные ветки вырасти еще больше, потому что ну, самое важное время в сетевом маркетинге, которое э, существует, это время взаимодействия с человеком, который более продвинут в этом бизнесе. И если человек является вечным лидером, консультантом, иногда лидером-менеджером, то это, грубо говоря, ну, не совсем доразвитый сети, Нельзя сказать, что недоразвитый, что-то понимает. Да? Какое-то понимание есть, <св> но чаще всего <св> я, по крайней мере, в регионах слышу, что, вы знаете, у нас город особенный, у нас, значит, люди там замороженные или пережаренные, и вот люди там в сезонном бизнесе заняты, или они там лесом заняты, или они заняты, там, не знаю, коровами. Ну, то есть в каждом регионе какие-то свои особенности. И, как правило, человек фокусируется, знаете, на сложностях этого бизнеса вместо того чтобы фокусироваться на возможностях этого бизнеса и когда приезжает интересный человек из параллельной ветки сильнее вас вы можете с ними это может быть команда наладить классный коннект когда это будут общие мероприятия. Потому что местный человек знает, где снять зал, знает ну, повыгоднее снять зал, как это расположить поближе к офису, чтобы после этого были покупки налажены. Да? Если он умный, да, он может подслушать какой-то свежий новый взгляд, интересного лидера, как правильно этот бизнес выстраивается и может даже своих людей подтянуть на общее мероприятие, и это будет всегда в плюс. К сожалению, вот такие князья в городах, они относятся к своим людям, не наделяя их силой. Не наделяя их силой. Они, может, их переписали или сами нашли, это не суть важно. Они делают их вместе с собой слабее. Это чаще всего я вижу. Это э, ситуация, когда человек считает, вот есть я есть мои рабы на плантации, понимаете, то есть вот человек в сетевой маркетинг пришел со своими э, амбициями э, показать, что он э, тут главный что он не дает никому расти. Он как бы, может быть, и дает расти, да, может быть, формально кому-то значок подарит на мероприятии, там каталог подарит, там баночки с продуктом подарит, но взаимодействовать с командой так, чтобы она росла, самостоятельная была в регионе, э, круче, ярче, выше, открытие, да. Это, к сожалению, не про них. Поэтому, когда мы узнаем о таком регионе, мы на, на этом складе с этим лидером не взаимодействуем. К сожалению, таких людей, таких людей есть. Да, такие люди происходят, и от них никуда не денешься. И в этом весь прикол, что... Uh, ну, мы любим разные формы жизни, да, и если человек работает так и, ну, это его единственное достижение, да, вот, работать так, как он работает, uh, ну, Моя задача не поддерживать эту экосистему в его городе, чтобы она росла за мой счет. Соответственно, я не буду взаимодействовать, я буду организовывать напрямую доставку от компании, как положено. Есть служба доставки, да, когда по той же цене продукт привезут человеку домой. Но, к сожалению, у человека не будет возможности. Секунда в секунду купить продукт или просто купить, но без взаимоотношений, а это важно. И, ну, и приходится со временем потом открывать свои сервисные центры. Но это тоже нормально, к этому мы привыкли, и это нас не пугает. Но сейчас я хочу поговорить о том, как, а, если вы новичок, как убрать из головы вот эту историю, когда вот есть мой город, вот, и нефиг сюда лезть всем остальным. Я это вижу часто по очень амбициозным людям с, с характером, с какими-то амбициями классными, да, но они просто не туда уходят, эти амбиции. И вот в одном из городов я работал, и спустя там короткое время мы взаимодействовали разными ветками, просто так меня так приучили, я, я работал как в Запорожье прошел вот эту школу, да, в Киеве, вот, привезли, привнесли это в Питер, вот, эту модель работы, да, взаимодействия, в том числе и корректного взаимодействия с параллельными ветками, по многим другим города, городам развились, да, и вот в одном из городов работали, и с параллельной ветки женщина мне рассказывает, что, Алексей, ты знаешь, мне спонсор мой вот критически надоел, и я хочу переподписаться. Потому что вот он мне не так помогает, а я вижу, как ты работаешь, там и так далее, и так далее. У меня в тот момент было 6 лидеров первого поколения, объем 40 тысяч баллов. Но представляете, да, то есть у меня как бы не хватает, грубо говоря, одного телодвижения, и как бы будет квалификация директор-ассистент. Ну, в принципе, по логике соблазниться можно, и многие бы соблазнились, потому что переписаться, принять к себе в команду человека, который скажем так, с какой-то дальней, какой-то кривой, может быть, на, ну, по словам э, страдающего лидера э, структуры, э, принять ему, сделать типа добро вот, и э, себе сделать хорошо. Можно, но это некорректное действие по отношению к директорской линии а, целой структуры большой. Это некорректное действие. И когда я начал с ней разговаривать, я сказал, что ты знаешь, э, я знаю всю э, спонсорскую линию людей, под которыми ты э, зарегистрирована. Если бы я ее не знал, я бы мог узнать. Но я уверен, что среди э, них есть люди, которые могут тебе уделять внимание. И если тебе нужно мое внимание, ты можешь просто со мной взаимодействовать, не переподписываясь в мою структуру. Поясню почему. Потому что лидеру нужно внимание не все время. Ему нужно внимание какое-то время. Если у тебя есть личные амбиции, чтобы не приносить доход э, своему наставнику, по каким-то там причинам, да, у нас есть у всех свои тараканы в голове, вот, иногда, как-то говорят, что если у тараканов в голове не в порядке, то говорят, что у тараканов в голове люди. Вот У нас свои тараканы. И очень бы хотелось э, понять, что человек, который просится, э, жалуясь на спонсора, скорее всего, слабый. И, в принципе, так и произошло. Э, я ей отказал. По каким-то магическим причинам она мне так и не стала звонить, чтобы консультироваться, хотя я часто был в этом регионе и мог бы для них провести какое-то общее мероприятие, потому что я знаю, что сегодня я провожу общее мероприятие на благо общего дела, на благо популяции НСП, потому что, ну, как бы это хорошее дело, да, когда люди становятся здоровее, размножаются все структуры, вот, и я потом туда могу присоединить своих людей потому что как правило где я езжу там появляются новые интересные люди и их если присоединять на какое-то классное мероприятие где мне благодарны где я внес какой-то вклад для меня это ну, хорошая возможность да, поделиться чем-то хорошим чтобы как модно сейчас писать в книжке там, кармический менеджмент и так далее то есть это, это вопрос что я изначально вклад для людей в параллельные ветки, да, в том числе, и а, они с радостью потом поделятся со мной а, какими-то своими вещами. Не все это делают, но а, не все нам а, как бы и нужны. Да. С некоторыми мы делимся просто для того, чтобы поделиться. Да. То есть Это тоже потребность у лидера – поделиться чем-то ценным, если его много. Так вот, она не стала мне звонить и а, не стала ко мне обращаться. И что-то там не понравилось, я пару раз ее видел на мероприятиях, эта квалификация небольшая. И как-то прошло там несколько месяцев, ее переагитировали в другую сетевую компанию. Понимаете, то есть человек, который недоволен, подписался бы ко мне, был бы потом недоволен мной, и в итоге бы свинтил в какую-то другую сетевую компанию, а я был бы причиной развала этой структуры. Вот зачем оно, мне это счастье нужно? И портить взаимоотношения с директорами, с которыми я знаком, ради э, там, нескольких сотен долларов, которые мне могут приносить, пусть даже ежемесячно и много лет, эта структура чужая, э, я, я не стану. Для меня это, ну, это не та игра. То есть Я считаю, что в долгую, в длинную, если... вот добавить мне ä, побольше морщин, <смех> не просто добавить, а с возрастом, <смех>, да? а, седину на волосах, а может быть и высину. А пройдет время, и ä, людей лишних в наших структурах все равно не станет. А мнение о каждом лидере уже сложится. Какой он вносит вклад, что он делает для э, людей, то есть э, дает ли он вообще что-то ценное, да? или это просто пустышка, э, которая, ну, грубо говоря, только... Э, только хвастается. да, То есть это тоже, тоже происходит, в этом маркетинге я это вижу достаточно часто. Итак, взаимодействие с параллельными ветками, это когда вы их никогда не переподписываете, это вот просто должно быть на уровне табу. Это ваше внутреннее табу. Компания это ограничивает, что год человек должен переждать после того, как у него контракт аннулируется, либо там написать заявление об аннулировании, и э, через год может э, под, подключаться к вам в структуру. Большинство, э, скажем так, капризных лидеров столько ждать не будут. Хотя, хотя, сильного, достойного наставника можно ждать и 10 лет. Но люди настолько слабые, что они не могут э, подождать элементарно год. Поэтому такие люди в команды не очень-то и нужны. И я не рекомендую людей брать а, из чужих структур, а, потому что это а, со временем начнет размножать то, что они с вашей структуры Кого-то начнут переподписывать Это тоже происходит Я когда это вижу, ну реально забавно И ну, мило даже Когда вот <с akl -2> Денег не научился зарабатывать Но что-то какие-то сказки научился рассказывать Раз, кого-то переподписал с другой ветки Говорю, остановитесь Вы уже, вот вы работать нормально Не умеете, а вот человек там ему спонсор не нравится там, я говорю, да, успокойтесь вы найдите своих людей сейчас изобилие людей которые ищут возможности зарабатывать в сетевом маркетинге, изобилие людей которые хотят восстановить свое здоровье вот. изобилие людей, которые хотят личностного развития и получить шикарный опыт в сетевом маркетинге. таких людей изобилие, мы просто не туда смотрим, мы смотрим почему-то э, внутри да? и поэтому я рекомендую просто сместить а, с этой стороны взгляд и подумать о том, какой вклад вы можете вносить в экосистему НСП. Вклад в эту семью, в это общее дело. Плывем дальше. А, торговые площадки, Ozon, Валборис, Яндекс, еще сейчас может еще каких-то десяток появится. Есть ряд лидеров, которые под липовыми номерами а, делают продажи, достаточно большие продажи через вот эти площадки. И, в принципе, там, расставляя правильно эти баллы, могут делать себе такие же липовые, пусть даже, и может быть, и большие квалификации. Но все ключевые а, лидеры компании, они знают, что это за люди. И просто если кого-то не поймали, это вопрос либо «а, временное явление», либо B, это, эта методика со временем отойдет. Да, придет какая-то другая методика работы: да, меняются времена и меняются системы продаж сейчас люди научились, как грубо говоря, продавать безбаловую продукцию через интернет, на который, собственно говоря, мы ее раскрутили, да? то есть мы ее раскручиваем уже, там, я в NSP уже 18 лет, каждый день рассказываю про эти продукты, про маркетинговые планы, кого-то мы влюбляем в эту продукцию, кто-то много лет пользуется, бывает выпадает, уезжает, возвращается, иногда ищет не меня, потому что там город сменился или что-то еще, а, а ходит в интернет или там дети находят в интернет, и люди как-то куда-то утекают. И для кого-то это кормушка, знаете, но это тоже форма жизни. Да? Человек, делая бизнес свой некорректно, он в сеть не построит. То есть это просто временные товарообороты, которые человека кормят, но это не созданные взаимоотношения в команде и не бизнес. То есть это обычная торговля, обычный магазин, просто человеку у человека э, комплексы, чтобы получать зва звания, ранги, квалификации вот, э, ну, вот таким хитрым путем, продавая продукт. Вот. Я считаю, что это вариант жульничества и разрушения своей же экосистемы, но э, это имеет место быть и я вижу это тоже в разных а, компаниях и все чаще в, в, в разных компаниях таких людей контракты удаляют без э, заметных потерь для компании то есть это только в плюс я слышал массу историй когда крупнейшие компании э, и сетевые и не сетевые удаляя некорректных лидеров увеличивают свои объемы за счет того что усиливают важность каких-то э, этических э, норм. Да. Есть масса компаний, которые сокращают персонал. Да, у них было 500 человек, в штате осталось допустим там 70. И вот эти 430, оказывается, были балластом. Такое тоже бывает. Я думаю, что вы сталкивались э, с такими фирмами да, или с такими предприятиями, или, или когда на работе реально бюрократия, там, космос, эффективность, один из десяти эффективен. И очень часто э, происходит, э, происходит ну, скажем так, кризисы, когда идет определенная подчистка от таких некорректных паразитов. Вот. И э, там, ругаться, обижаться, это должно делать нас сильнее. То есть, если любые э, некорректные формы работы, они делают э, сильнее и создают дополнительную для вас важность взаимодействовать со своими людьми, со своей первой линией, со своей второй линией, так, чтобы они знали вас как, вашего консульт... как их консультанта, как их лидера, как их наставника, как их поддержку. И они понимали, что гарантированно оригинальный продукт можно получить, когда на нем есть баллы. Если у продукта нет баллов, он может быть в неправильном хранении, он может быть... Просрочен такой тоже бывает, он может быть не до конца сертифицирован и так далее, и так далее. То есть, экосистема NSP – это продукт э, NSP-шный вместе с баллами, полноценно переводимыми на ваш ID. Тогда человек покупает оригинальный продукт NSP, и все остальное – это нечисть, э, скажем так. Но не будем говорить о только лишь о недостатках, сейчас я поговорю о достоинствах. Да? То есть мы поговорим о том, как вы можете использовать ну, вот эти различные веяния, вот эти силы, сложности, может быть, даже иногда какие-то изменения курса в свою, в свою, не всегда в пользу, но в укрепление структуры взаимоотношений, потому что для многих людей это важно. Очень часто, работая исключительно на Продажах, исключительно работая там, через сайты, люди, не имея отношения к структуре. В структуре они могут из-за изменений в экономике, скажем так, с курсом доллара, связанной или с чем-то еще, потерять большую часть своей организации. Потому что это не сеть, а потому что это временные разовые клиенты. Они и так пришли на раз, вот, а так они придут, ну, может быть, и не придут вовсе. То есть, понимаете, о чем речь. То есть все, что. Все, что вот таким вот образом работает, оно должно давать нам дополнительную важность именно в создании взаимоотношений спонсор-дистрибьютор. Взаимоотношения спонсор-дистрибьютор – это первичная вообще штука в, в построении сети. Потому что, когда мы вкладываем энергию в своих людей, это не бывает бесполезно. То есть когда мы вкладываем, не, не просто там доминируем и разрушаем, а когда мы вкладываемся в то, чтобы структура росла, в том, чтобы поддержать разные поколения в, в глубине да, в нашей. И это, это дело нужно обязательно делать э, каждому, э, начиная с новичков. И если вы новичок, да, и в этом бизнесе еще только, ну, скажем так, э, только начинаете свой путь, то он вообще вас э, приятно удивит, да, потому что э, этот бизнес может сделать вас намного лучше, чем вы были раньше. Этот бизнес может сделать вас более открытым, чем вы были раньше. Он сделает вас более обеспеченным, да. Причем обеспеченность может быть не только финансовая. То есть я встречал в сетевом маркетинге, в разных компаниях, чаще, конечно, в НСП, потому что эту экосистему мы знаем пофамильно, вот, людей, которые уже зарабатывают, у них уже есть немало денег, они уже богаты, и они занимаются для души, бизнесом, в котором у них совершенно другое окружение. Они занимаются бизнесом, э, ну вот, как знаете, ни одна тысяча долларов лишний в доме не бывает. И э, я встречал таких людей в разных фирмах и спрашиваю, э, вот, вот в НСП платят больше, почему ты не придешь э, с той стабильной компании сюда? В три раза отличается по деньгам. Человек говорит, ты знаешь, мой месячный доход около миллиона долларов в классическом бизнесе. Неужели ты думаешь, я буду из-за двух-трех тысяч долларов рассматривать коммерческие предложения и терять те взаимоотношения, которые у меня налажены в моем бизнесе? Когда люди меня считают авторитетным специалистом, когда люди прислушиваются к моему мнению, когда люди э, доверяют мне выступать на семинарах, когда люди э, читают мои статьи, когда э, у меня не просят занять денег, меня не просят взять взятку, когда я нахожусь в системе равных людей, и эти люди меня рады поддерживать. Вот, Алексей, скажи мне, как я уйду из, из такой системы? И вы знаете, я тогда, это было 17 лет назад, я был тогда удивлен тем, насколько сетевой маркетинг – многогранное явление. В этот бизнес мы можем приглашать людей на те ценности, которые с деньгами вообще никак не связаны. И это наш э, как бы удивительный шанс э, приглашать на то, чего, может быть, в другом месте человеку никак не получить, потому что зарабатывать он умеет. И если вам ваша спонсорская линия будет помогать, то вы можете рассчитывать на то, что ваша глубина может обратиться к вам. Потому что спонсорское линия вам показывает и вашим людям, что нужно делать. Это очень важный момент. Когда вы выстраиваете правильное э, сетевое, э, скажем так, построения бизнеса, правильные э, сетевые взаимоотношения, вы можете рассчитывать на взаимодействие с, со своей upline. Итак, как правильно выстраивать взаимоотношения со своей спонсорской линией? Как правильно взаимодействовать э, с директорами? Эти вещи мы со временем э, узнаем только в практике, да. Конечно же, я буду выкладывать полезные материалы на эту тему, но мне бы очень хотелось, чтобы то, что даже я сегодня рассказал, оно было не просто так. Поэтому, ну, если понравилось, поделитесь со своими новичками, партнерами, звездочками, вот. Я думаю, что от этого люди только вырастут. И смотрите мое следующее видео о том, как правильно взаимодействовать с людьми, которые а, еще только начинают путь свой работать с продуктами для здоровья. Смотрите следующее видео.